Так мы делаем забор, Вырели полметра глубиной, 40 сантиметров шириной фундамент, армируем и завтра будем заливать. Сегодня будут установлены еще столбики металлические для потом, которые будут впоследствии обложены кирпичом, дальше увидите. Вот такой получился у нас забор. Вырыли фундамент из-за перепада высот между дорогой и участком дома. Решил с этой стороны сделать залить фундамент и уже на него делать забор. Залили фундамент, армировали, вбили трубы, тоже их сварили с каркасом. маленький видео Да. А, ты, а с этой стороны, где у нас уже идет ровный участок, просто полышки, Били трубы. Ждем бетон. Фундамент будущего забора уже готов, буквально полчаса назад залили, стоит жара, в скором времени надо начинать уже поливать, итак, небольшой отчет, полный финансовый отчет будет по забору уже по окончании его строительства, сейчас было использовано порядка 50 метров трубы 76 для столбиков, часть столбиков короткие, которые не подразумевают никакой нагрузки на столбы. Часть большие большие у нас идут для роль-ворот и для навеса. А было использовано порядка 280 метров арматуры. Она была уложена в 6 горизонтальных рядов. А, и через каждые полметра были а, вертикальные стойки. Здесь из-за перепада, как я говорил, мы делали фундамент. А здесь на ровном участке мы просто откапывали столбы сейчас будем закупаться с кирпичами и уже продолжать строительство после за за застывания бетона